Американская компания Bobby Toads создала детскую коллекцию обуви для раскрашивания. Дети могут почувствовать себя дизайнерами или же проявить разрисовкой обуви свои творческие задатки. Продукция Bobby Toads предназначена для девочек. Обувь под одноименной маркой выпускается разного дизайна и расцветок, но ее объединяет то, что резиновые носки кроссовок сделаны с имитацией пальцев ног и ногтей. Предполагается, что дети будут на обувь наносить лак, как будто на собственные пальцы. Сам лак 10 цветов, равно как и жидкость для его снятия, также имеются в продаже у Bobby Toads по 8 долларов со флакончик. Так как продукт ориентирован на детей, лак и жидкость для его снятия безвредны, не токсичны, не имеют резкого запаха, гипоаллергенны.